я поменяла паспорте дату рождения поменяла ли я свою судьбу и в какую в хорошую или плохую В вашем случае в хорошую я родился в 1975 году но Всем я говорю, что я родился в 1971 году. Таким образом, я естественным образом обманываю людей. Почему так произошло? В моей жизни это произошло вот по такой причине. Я начал болеть онкологическим заболеванием. И когда я начал болеть онкологическим заболеванием, то терапия, которую проводили мне в медицинских заведениях, она мне не помогала. То есть э, не улучшалось состояние крови, не уменьшались опухоли, и, в общем-то, я чувствовал себя с каждым разом все хуже и хуже. Ну и уже когда поехал во Львов, а потом в Польшу, то мне львовский врач, одна женщина сказала даже такие слова. Вам ничего не поможет, вы фактически процентов умрете. Я познакомился с человеком, его зовут Николай, и он мне посоветовал поехать к эзотерику который находится в индии астрологу который бы по его мнению мог бы мне помочь изменить мою судьбу у меня были возможности такие в общем-то имел возможность это сделать и я поехал в индию в городе пандичери я мне назначили встречу и я приехал к этому астрологу он астролог в системе джойтиш он разобрал мою карту и так далее, и после этого сказал мне буквально следующие слова. Как бы и что бы я ни делал, глядя в вашу карту, у вас идет смерть на протяжении следующих четырех лет. Я…» Он говорит, вы не жилец, и у вас везде идет окончание жизни. Если не в этом, то в следующем, если не в следующем, то в следующем. И четыре года вы... Сто процентов умрете я говорю, ну я жить хочу я так далеко к вам ехал и он мне говорит если вы хотите то вы на следующий за эти четыре года умрете поэтому вы должны начать или должны прям с этого дня постареть я говорю, О, как я это сделаю с этого дня постаре он мне говорит сделайте себя на 4 года старше то есть вы 75 -го года сделайте себя 71 го я говорю, да, и как это, просто говорите себе, если у вас кто-то будет спрашивать, говорите. А это как раз было в октябре, а в ноябре у меня был день рождения. И в ноябре, когда у меня был день рождения, мои знакомые, друзья и близкие начали меня поздравлять, я говорю, все, я с этого года больше не отмечаю свое день рождения 75-го года, а буду отмечать его 71 -го. Мне говорят, ты что, с ума сошел? Я говорю, нет, это мне так вот подсказали. И когда я начал отмечать... А, как он интерпретировал это? Он говорит, если ты 4 года переступишь или перескочнешь, то тогда эти 4 года как бы твоей жизни ты станешь старше, как бы переедя их. А дальше у тебя судьба всю жизнь будет счастливая. Ну и, в общем-то, вот так и произошло. А мне пришлось это пережить. И, вы знаете, мне 100% помогло. Мне прям 100% помогло. Сейчас начнется Андрей Андреевич, дайте этого человека номер телефона и так далее. Не могу дать, я не знаю его номера телефона. Те люди, которые тогда организовали встречу, сейчас эти люди для меня недоступны. Там Люди, с которыми я общался, они вообще уехали, живут сейчас где-то, ни контактов, ничего нет. Поэтому я бы и сам, возможно, хотел бы съездить к такому человеку, но теперь я найти его не могу. Далее... По поводу некоторых храмов исполнения желаний. Да, есть храм, который называется храмом Терупати в городе, или храмом Баладжи, который находится в городе Терупати. Действительно, если в этом храме подойти и попросить божество черного цвета, чтобы оно исполнило ваше желание, то это желание на 100% исполняется моей жизни было желание, и я ездил несколько раз к этому храму, а именно два раза. Все два раза оба желания исполнились на 100%. Это очень хорошо, знаете. И у меня есть история, одна женщина, которая болела онкологией, поехала, попросила, чтобы она не болела, и не, ну, ее смогли вылечить.